Гонит ветер листву Как листки партитур за мили в траурном марше Мы безмолвно стоим на скале Сангемур уцелевшие Чествуем павших Мы безмолвно стоим на скале Сан Гимур, Уцелевшие С чествуем павших Над скалой Сангемур Разгулялись ветрам У подножия Бесится речка Нас двенадцать Из рейда Вернулась вчера А троих Приняла к себе вечность Нас двенадцать из рейда Вернулась вчера А троих Приняла к себе вечность Разом скинулись кверху Стволы АКС Троекратно откликнулось Эхо И ушел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 Одиссей Отчизна, На скале Сан-Гимур, на скале Сан Гимур, наша горькая, гордая тризна, На скале, Сан-Гимур, На скале, Сан-Гимур, наша горькая, гордая тризна. Кто сказал, что восток? Вековечен и мудро здесь хранилище истинной веры. На скале, Сан-Гимур, на скале, Сан Гимур, только камень шершавый и серый, На скале, Сан-Гемур, на скале, Сан-Гимур, только камень. Шершавый и серый